сегодня у нас очередная распаковка в одной посылке пошел бовербанк благожданный обзоры делать не буду я делаю только распаковку сегодня на него так как я буду тестить не через 5 я а выложу уже полный обзор насколько его как он заряжался насколько зарядок его хватило и вот эта вот посылка честно говоря я что-то даже не догадываюсь, что там Ладно, начинаем распаковку а тут что-то в форме шарика такого не знаю что это даже, честно говоря, не догадываюсь так это яблоко что я такое заказываю? чай я чай не заказывал откручивается понял это дождевик 200 рублей стоит не собачь. Да, Тожделик такой. Хм. Заказывал на зубе или на пандау ссылку дам в описании. В принципе, он такой, да. Ну, на ребенка что ли. Одевается он через низ. Здесь вот нет ни застерок. Он как тут и Странный горбы. Вот странный, ни входа, ни выхода у него. Вот. Да, я вот сверху на себя накидываю. Ну, короче, честно, нормальный. Ведь что из твоих денег? Ну да, он скорее всего для ребенка. Он мне до пояса. Чуть ниже пояс. Ну, самый факт то, что он мало веса занимает. Нет. Ну, трудно сказать. Советовать или не советовать. Ладно пробую запихать обратно. Возьму с собой лес. Скорее всего опять течевкой пойдет. Вот у нас новое видео будет. У нас устанавливают армитектуритель Николая, в центре города. Я, скорее всего, приду да, снимать для блога. И, конечно, обратно уже не влезет. Плащик. Но он был добротно сложен. Но он на один раз, мне кажется. Хотя, вроде как и не рвется. Сейчас я его сложу и... Будем банк смотреть. Ладно, сейчас буду скрывать банк. Вот Посмотрел на сайте, на Алексейсе. Вроде товар закончился. Но стоил 860 рублей. 20 мкА за емкость. Парцом заряжается. Сейчас посмотрим, что здесь на самом деле. Вот зарядка. Урок. почему-то они все время короткие кстати. так вот он очень приятный на ощупь два выхода на зарядку ага 70... вот. нажал вот лампочка 70%. на 70% он заряжен что то у нас еще есть примечательного ну, только два выхода. Я не знаю, с какой стороны солнечной батареи. Трудно сказать. Так он он тяжеленький. Увеситим. Где мой телефон сейчас? Вот он. Размером с телефон. Ну, так я тестировать не буду сейчас. Точнее, я начну тестировать его. если несколько раз нажимать я начну его тестировать ну сейчас я попробую сначала просто поставить на свой телефон что он покажет зачем лампочка интересно может когда полностью зарядится так это сюда Нет. да это сюда это сюда посмотрим что будет О! Так, да, идет зарядка. Здесь написано out Заряд пошел. 79%. Тут сила тока. 1, 1 ампер зарядки идет. Опять вольт. 1 ампер идет на зарядку. Да, заряжается 1 ампер. Так, сейчас я посмотрю, что здесь телефон показывает. Да, показывает, что идет зарядка. Так, ну Ладно, я на этом видео заканчиваю Обзор этой штучки Точнее, обзор, а распаковку Обзоры буду делать потом Я его заряжу вот. И уже от него буду заряжать Аккумулятор Телефон И посмотрим, насколько его хватит Все, всем До следующих встреч